Захотел тебя я очень Как-то темной ночью Захотел тебя отважно Но уже не важно Ёп твою мять!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 как всегда, годными, крутыми видео по самым разным современным видеоиграм, таким, например, как Вальхейм, и не только. но мы, конечно же, начинаем! В прошлых сериях мы с тобой побегали, значит, по болотам, пытались найти там значит, репу. Я ее, к сожалению, на видео не нашел, но за кадром, конечно же, у меня все получилось. Да, теперь она у меня имеется. Также давайте сейчас продемонстрирую, что у меня нового появилось. Да, за кадром я немножечко успел построить, но. Тем не менее, есть что показать. Да, эту халупу ты уже видел? Это курятник, да, на куриных ножках. И давай, смотри-ка дальше, что у меня здесь получилось сейчас состряпать. то Вот такой вот забор, который окружает целиком и полностью мою будущую крепость. Мой новый глобальный форт -пост, на котором я буду развиваться. Он у меня, скорее всего, будет основным. Да, вот такой вот нехилый заборчик я поставил. Да, согласен, что где-то криво-косо придется доработать, да, подшаманить еще... Но, тем не менее, что есть, то а, есть тот же самый олень у меня. Помнишь, я эти в прошлом видосе показывал мой и дал Даже два уже оленя. Вы что тут плодитесь, как кролики? Нихрена себе вроде не кролики, а смотрите уже, как плодятся, да? Только был один, уже стало... Два, самооплодотворение, блин, занимаются они тут. Так, ну что ж, ладненько, помимо всего прочего, у нас, значит, здесь немножечко, как видишь, появилось различных структур, я поставил здесь печечку, да, углевыжигательную, я поставил здесь плавильню, ох-то, тут, тут у меня уже медяшечка наплавилась, как я погляжу, да, и я набиваю потихонечку сундуки, Металлом, да, тут у меня и железо Тут у меня и олово, как видишь Да, надо бы еще немножко закинуть Сейчас же я активно занимаюсь выплавкой а, Бронзы буду заниматься Да, потому что мне необходимо будет сделать Здесь всякие апгрейды, ту же кузницу Надо будет поставить, много каких планов у меня На этот фортпост, как видишь, тут еще все На зачаточном вот таком вот этапе а, Из интересного, что еще можно Тут тебе продемонстрировать, пойдем покажу Да, вот такие вот ворота я поставил а, чтобы можно было легонечко Из них выезжать, вот поэтому длиннее мосту, Который тоже еще не доделан, но в ближайшем времени я постараюсь этим все-таки заняться, да, хочется сделать этот мост закрытым, чтобы у него еще и крыша была, чтобы можно было бегая по нему не мокнуть даже под дождем, вот в общем такая вот у меня здесь задумочка, да, будем строить вот туда в ту сторону мост. А, сегодня, кстати, мы еще по нему побегаем, потому что я пойду за ресурсами а, Здесь, значит, у меня будет типа дома ярла Типа, знаешь, самого главного а, домика, который будет здесь красоваться у меня а, Вот на такой вот возвышенности Да что ж такое, стемнело, а? Не стемнело, похоже дождь сейчас какой-нибудь намечается Ну-ка подожди-ка, не нападает ли на меня кто-нибудь опять, а? Нет, друзья, все верно, дождик у нас начался Эх, надо колпак одевать Без колпака промокну же, да я вот так уже до нитки промок а, Вот, короче, давай продолжаем Здесь у меня будет, значит, дом такой, значит, большой стоять Это его, значит, фундамент если его так можно назвать а, Там у нас, как видишь, целый дракар Можно припарковать вот здесь вот сбоку а, Здесь у меня будет какой-нибудь заезд Специальный а, Тоже все это со временем мы облагородим Додумаем, доведем до ума и все будет как а, нужно Да, ну я специально так проектировал Чтобы мне можно было спокойненько Так из своих путеше... Ни хрена себе волны Ты посмотри, а! Посмотри, что творится, а! В такие волны только на доске Для серфинга рассекать А в той стороне у нас находится равнинный биом а, Куда мы также будем наведываться Исключительно для того Когда я буду заниматься выращиванием льна Потому что все мы знаем Что такие культуры, как лен И вроде бы еще какие-то растут настолько а, в пустынном биоме Точнее в равнинном биоме, поэтому он определенно нам со временем пригодится Сделаем там какой-нибудь небольшой огородик и будем разрабатывать определенные, выращивать определенные а, культурки. Второй биом это у нас, значит, черный лес. Я уже демонстрировал. Тихо. Кто-то, мне кажется, что-то где-то буянит. Или мне показалось? Нет, друзья, показалось. А, второй у нас биом это значит черный лес. Ну и третий биом на болото. Да, куда мы с тобой бегали в прошлом нашем видосике. Ты уже если не смотрел, то, пожалуйста, переходи в плейлист. Там ты найдешь гораздо больше актуальной интересной информации по игрушечке Вальхейм. И не только. Ну а мы давайте, пожалуй, сейчас а, постараемся сходим за металлом Я там уже начал разрабатывать одну медную жилу Которую нужно сегодня будет и закончить Сейчас только скину весь лишний хлам я по сундучкам И мы с тобой выдвигаемся Надо печки раскочегарить А то у меня, смотрю, тут уже вообще все закончилось Давай-ка мы с тобой еще одну поленницу сломаем И начнем потихонечку производить уголек Уголька у меня, смотри, пока что маловато надо бы усилиться в этом плане Хотя у меня в инвентаре куча уголька Давай-ка мы сразу же загрузим вот сюда Вот, а то у меня что-то, смотреть. производство встало Не должно быть такого, что производство стояло на месте Должна всегда вестись выработка Все, вот это меня дело больше устраивает Так-то у меня здесь вообще капец, реально Ни склада еще нет никакого, ни загона, ни огорода Как будто, ребят, начинаю с полного нуля я. Ну, действительно, даже у меня, вот смотри, сундуки здесь и то расположены. Хрен знает, э, каким образом где-то вот прям вообще прям под полом вот этого моего курятника... Ну, как говорится, что имеем, то имеем, друзья, ох, тут, тут, тут тоже оказывается ресурсы у нас есть, смотри, сколько оловянной руды, ничего себе оказывается, я натырил уже везде всего понемножечку, единственное, сейчас надо будет метнуться в свою старую хату и починить свое оборудование, только там пока что у меня есть нормальная кузница, ох, тут тоже оказывается дожди на хлещи да, капец, просто меня сегодня заливает в этой серии, гридвор шаман там что-то шаманит, эй, шаман! Ты что-то там забыл, я не понял, а ну иди сюда, получай Ой, не попал еще, да капец, я косой, друзья, в последнее время стал Накай, держи-ка Он уже ушел, походу, ладно, хрен бы с ним Да, вот, друзья, моя, значит, первая хата, с которой я начинал Она у меня пока что является самой основной, да, за неимением лучшего Здесь у меня есть офигенная кузница, на которой я могу ремонтировать свое оборудование Давай-ка уже подремонтируем, нам нужно кирку, да, нам нужно топорик подремонтировать А также заодно, давай мы с тобой сейчас зайдем вот сюда вот и отремонтируем наше остальное оборудование Все, друзья, все починил, все отремонтировал Теперь можно смело выдвигаться на поиски меди Ю-ху-ху, что ж такое-то? У меня, смотри, сколько голов уже накопил. Что-то надо с ними делать Только 20 бошек уже от Гридворфов Надо бы уже заняться будет их переработкой Да, нужно будет поставить все-таки мне мусоросжигатель а Для этого нужны а, денежки Давай мы сейчас с тобой, наверное, и сделаем, да Давай мы сейчас с тобой замутим, наверное, как раз-таки а, мусоросжигатель Я в одном из видосов своих показывал как он правильно мутится, что для этого а, нужно а, Но сейчас мы с тобой сходим и кое-что возьмем Давно, кстати, я не наведывался к Хальдеру, Давай мы сейчас с тобой как раз-таки исходим. Но для того, чтобы идти к этому прыщелыге а, С пустыми карманами там делать нечего Мы заберем все свои драгоценности, которые мне удалось натырить Пойдем прогуляемся к торговцу, да, по посмотрим Чего этого барыги интересного для нас найдется А путь к Хальдеру, к торговцу у нас пока еще никак не обустроен Да, мы обосновали портал в таком вот, короче, разрушенном, полуразрушенном каком-то а, замке. Башня это какая-то была или что-то в этом роде. Но, тем не менее, нам этого пока что а, хватает. Ух ты, олени тут бегают еще. Кто там по мне стреляет? А, и ты вообще хренешь что ли? Ты че из-под тишка рубишь, а? А ну иди сюда, поговори, как мужик с мужиком. Ну-ка иди сюда, давай, подставляй уже зубы. А, ха, не попал. А, давай в зубешник еще разочек. Так... Че, мне холодно говорят? Да какой нафиг холодно? Я только разогрелся, я на разогреве. Как может быть холодно? А ну, получай по зубам. На-на, в на, рукопашную его. Замиксовал просто как самого последнего лоха Ну что ж, поехали дальше Так, где наш Хальдер? Здорово, Хальдер, у тебя что-то костер, смотрю, потух Давай-ка я тебе дров немножко подкину, чтобы повеселее было О, а? он тухнет, потому что дождь у нас а, Здоровый Хальдер, что предложишь? Сходи наруби дров, малой Что, дров нарубить? Да вообще без проблем Подожди, сейчас быстренько сбегаю Да, у Хальдера, оказывается, дрова закончились Ты видишь, у него костер потух Сейчас мы реализуем, организуем для этого парня Возможно, он нам даже скидочку какую-нибудь сделает Так, на, держи, родной вот тебе дровишек, полный э, костерок. Ну что, ты мне скидочку сделаешь? Нет? Вот, пожалуйста, смотри, какие у меня цены. Чуть-чуть у тебя цены какие-то дикие, я посмотрю, а? Даже скидочку мне не сделал. Вот же прощелыга, барыга он и в Африке барыга. Что я могу сказать? Так, ну что, давай мы что-нибудь продадим тебе. А что можно продать? Ага, понял. Отлично, друзья, да. Все лишнее мы продаем. 110 монет, 70 монет. Весь лишний хлам я продал. Который я взял с собой и смотри у меня сколько денежек 652 золотых Кстати да я могу купить вот этот фонарик налобный Хотя он в принципе не особо то и нужен Плоть и мира удочка и громовой камень Я собственно сюда за громовым камнем то и пришел Покупаю отлично и рецепт мусоросжигателя у нас открывается Замечательно что на него нужно железо, медь и один громовой Камень, да, вполне отлично Это у меня все, все ингредиенты у нас Для постройки его имеются Так, ну что, чтобы у тебя еще купить полезного Я вот думаю, мне знаешь, что еще пригодится а, Удочка, возможно, мне пригодится Сейчас, чтобы ловить себе рыбку, А из рыбки можно будет делать офигенную сочную э, еду. Ну, чтобы потом к нему не бегать несколько раз, давайте сразу же, ребят, возьмем удочку. Раз. И наживку на нее в количестве 50 штучек. Я думаю, будет достаточно. мне. Давайте возьмем еще. Спасибо тебе большое за торговлю, родной. Давай, веди тут свои делишки, а я пойду вести свои. Итак, у нас 131 день нашего выживания. Да, ни много, ни мало времени прошло. Да, в принципе, думаю, здесь будет нормально вполне. Да, вот прям по центру, да, в своем вот этом лагере. Я и установлю этот мусоросжигатель Да, пускай пока он здесь вот и стоит Интересно, какой он будет урон наносить окружающим постройкам Так, отлично, это все дело мы разместили Давай сейчас посмотрим, как же он у нас а, работает Значит, берем бошки, где у нас были трофеи лишние Вот этих вот грейдвортов прям дохрена реально ну, согласитесь, куда их еще пихать-то, я даже не знаю Олени мы, наверное, оставим, потому что из них можно сделать кое-что полезное. А вот бошки грейдворфов, они вообще уже никуда не нужны, поэтому давай запихиваем их вот сюда. Ну-ка давай пятерочку сначала для разогрева, так сказать. И посмотрим, ну-ка, ну-ка. Интересно, долбанет окружающие постройки или нет? Па-бам. Тор вознаграждает вас. Нормально, друзья, долбануло, да, нас не задело. Постройки в принципе тоже не задевает, а это значит, что значит мы разместили эту приблуду достаточно хорошо. Вот тебе, пожалуйста, 5 угля мы получаем за 5 э, голов. Очень выгодно, кстати, перерабатывать в таком устройстве именно головы грейдворфов, а, да и не только Грейдворфов, но и вообще Любые трофеи, а, с них мы получаем а, Профитный уголечек Да, и тебе не придется весь лес губить В лесу и его а, Переводить в уголь, нужно будет просто взять Свои трофеи, да, и а, перегонять их В уголек, так будет гораздо полезнее Чем они тебе просто будут пачками лежать в твоих сундуках Бери на заметку, не благодаря, а мы идем дальше Вообще, если ты хотел бы узнать Больше, гораздо всяких фишек, различных секретов То у меня специально для тебя есть видос Заходи, пожалуйста, в плейлист, ссылочка Есть в описании под данным видео, привет просмотра. Погнали дальше. Блин, как же все-таки неудобно у меня здесь этот курят, курятник стоит. Я вот вообще, друзья, думаю, или же его сносить и доделать здесь стену до конца, или же его оставить как-то немножечко правильно, интегрировав стену, в стены этого курятника, чтобы уже не разрушать построечку, да, я все-таки ее строил, я же на нее время затратил и так далее. Поэтому подскажи, зритель, дорогой, а, как лучше поступить. Или же ее снести, или же оставить. Жду твое мнение. Ну а мы поехали дальше. А, надо бы поставить сразу же печечку, чтобы она просто у нас не простаивала, а чтобы она у нас всегда приносила желаемый. Ресурс. Вообще стараюсь не пихать пачками однотипных каких-то предметов, например, 15 печей, там 15 там, мельниц и так далее. Стараюсь все просто-напросто, чтобы гармонично было. Да, у меня есть такая печка, у меня есть такая. Все, как говорится, по минимализму. Оленяша, че, как тут дела? Никто сюда не заходил там в гости, а пока меня не было. Молчаливый оленяша у нас скачет постоянно, как ошалевший какой-то. Да, хорош, чувак, ты уже давно ко мне привыкнуть должен. Ты сколько со мной живешь-то, а? Не хочет он ко мне привыкать. Да хорош что уже, не ссы. Я добрый вообще, хороший я. Я хороший человек. Правда, в бубенец могу зарядить, да. нахуй конец. А ну, вон отсюда. Пойдем уже сходим, короче говоря, за а, медью. У меня, значит, там есть разработанная одна жила. А медный жил у нас находится на границе с болотным а, биомом. Вот там вот он находится где-то у нас. Да, болотный биом. Уже, кстати, отсюда его можно видеть невооруженным взглядом. А, бываю я там достаточно редко на болотах потому что не оказалось так, что здесь поблизости нет никаких крипт и выплывать за криптами, за железом, в частности, приходится подальше. Поэтому я тут. Иди сюда, олень! Как люблю оленя руками долбить? Да же собака такая! На-ка, получай! Не хочет он получать. Ну-ка, держи! В рукопашную, ребят! Ходим на оленя в рукопашную. Иди сюда, стоямба! На по зубам! Я люблю, ребят, вообще на оленя охотиться вручную. На-ка, держи-ка! Отлично! Вот таким вот образом мы охотимся без ружья, как говорится. Охота на оленя без ружья. Здесь мы, значит, периодически добываем медяшечку. Вот у медная жила расковыренная уже. И давай немножко сейчас еще подобываем. Надо до конца этот кусок все-таки добить и унести его к себе в берлогу. Ух, что-то я устал, надо передохнуть. Работай, работай. Обед по расписанию. Добыча идет полным... Ой-ой-ой, да откуда же ты взялся-то? Как я и говорил, друзья, да, вот они, последствия от нахождение рядом болотного биома. Сейчас, подождите, я решу эту проблему, блин, главное, чтобы он не бзданул, блин, все-таки бзданула, зараза такая, но по мне не попал. Вот они, последствия нахождения рядом с болотным биомом, блин, еще и драугры налетели, плюс один со звездочкой, ладно, сейчас мы разберемся с ними сначала, иначе они нам тут просто-напросто так добывать не дадут ничего, так тихонечко подкрадываемся, да-да-да, запалили меня, друзья, в неположенном месте начал я разработку, и поэтому мою задницу спалили драугры, они хотят сейчас отсюда, Ой-ой-ой, какой же жесткий, там еще один, смотрите, стоит. Но он уже менее жесткий. А это, похоже, лучник, да, у нас? Так, давайте сначала вот этого с одной звездочкой лучника просадим. Ха-ха, не заметила Такой выстрел прозвестел возле уха. Это лучник же, да. Блин, это лучник, друзья, с одной звездой. Вы смотрите, чувствуете силу, а. На... Да капец, я не попадаю, друзья, в него. Так, стопэ, стопэ, стопэ, ребятки. Тут нужно очень сейчас сильно обдуманно все делать, иначе нам придет ханна. Тихо-тихо-тихо-тихо. Давайте сначала лучника вырубим, он нам очень сильно может все попортить, подиспортить. Ай, попало! Тихо-тихо! Лучник сейчас как дарит, а! Подожди-подожди, да я лучника зарублю сначала. Да подожди, не трогай ты! Ах, нихрена! Хороший! Вы видели, какой урон проходит? Да, это просто лучник с одной звездой. И ничего такого особенного в нем а, нет. Или просто я в дерьмовой броне пока что еще бегаю. Поэтому такой и а, дамаг. Так, ну что ж, с одним, разоб... с одним я разобрался, но тут пришел еще один. Со мной решил обсудить, что да как, но я ему все рассказал. Вот вы видите сами результат нашего разговора на лицо. Так, ну что ж, значит, с негодяями мы разобрались. Пойдем-ка дальше. Надо нам добыть сегодня эту жилу до самого конца. Кто это тут к нам подкрался? Вы только посмотрите, это вонючие черви Сразу в количестве 4 штуки Да вы охренели что ли, у вас что тут сходка червей что ли А ну давай быстро рассосались все Устроили на тут а, Давайте ребят, кучкуйтесь, не надо разбегаться Не разбегаемся, подождите Да что ж такое, двое убежали, а Как они боятся ударов булавы вот этой вот Постоянно такое, да, они постоянно от меня убегают Да, мне с них нужно именно вот этот вот ингредиент 6 меди я всего набрал, маловато, конечно же, будет Смотрите, что, сколько этих червей там Там 3 пиявки, здесь 2 ну, Это просто жесть какая-то, да Укусы этих пиявок, кстати говоря, очень достаточно опасны для нас Отлично, потому что они ядовитые А яд реально, он приносит себе дискомфорт Но ну, а пока я гулял, я набрел вот на такое вот странное здание Тут У нас, значит, небольшой фортпост Обычно, который охраняется драуграми, Но здесь что-то вообще никого нет Главное, что в сундуках есть добыча Так, дерево оставим, перезаберем. А, стрелы с кремнием, наконечником Да, в принципе, на мусор Только разве что пустить и все Тоже оставим, они мне не особо нужны Ну и вот в этой бочечке обычно тоже что-то бывает Ну-ка давай ее разломаем сейчас так, так, так, ох ты, смолы немножко взял, что-то там еще, смотрите, кожные обрывки, отлично, а что такое, оловянная руда даже попадается в таких бочках, хм, не знал, не знал, давай мы знаешь что, вот этот глаз гридворфа выкинем, он нам не нужен, и еще что мы выкинем, ну и вот эту жижу, наверное, но хотя жижа она более-менее такая, подходящий вариант, со временем будет очень сильно нужна, ну и голову трофей пиявки тоже мы выкинем. И заберем кожицу, сюда. кожа, кстати говоря, пригодится, из нее много чего полезного можно делать. Так, ну что ж, продолжаем поиски, наша основная цель найти еще одну меду... О, еще один олень, а ну иди сюда в рукопашечку, давай с тобой зарубимся, а что, засал что ли? Да что ж такое-то, от меня все олени сбегают, разбежались все в лес, скудненько очень в нашем болоте, да и в черном лесу в том числе... Хочется мне приключений Уже И -ха! Ну что ж, кто ищет, тот всегда найдет Ты посмотри, какая жирненькая Вот это я... по. Ох ты ж, е-мое Единственный нюанс, да Это то, что здесь рядом у нас горный биом Находится И пока я буду здесь долбить эту жилу Оттуда могут прибежать к нам волки и цапнуть нас за нашу мягкую волосатую задницу. Давай мы сейчас с тобой попробуем все-таки а, подобываем здесь. Надо было баф взять от Айкчура, чтобы моя задница могла быстрее бегать. Но нет, друзья. Ладно, мы привыкли рисковать. Будем рисковать, значит. О, уже друзья пришли. Здорово, старые пеньки! Че вам не имется-то все, а? Что ж вы все никак не уйметесь-то? Что же вы никак не поймете, что нечего здесь искать, нечего здесь ловить. Нужно сразу при моем одном виде ретироваться куда-нибудь подальше в лес. А между тем, мой баф на бодрость... И сяк целиком и полностью И придется мне теперь Ох, как не слабо Особенно если за мной реально погонятся волки Удрать я от них точно Своих двоих не смогу Ну да ладно, ребят, продолжаем разработку Нам нужна медь и точка Итак, думаю, пора завязывать Как раз таки у меня full инвентарь еще один кусочек как раз вошел. И все, 35, значит, фрагментов меди получилось. Ну, а в этой пещере та, что слева живет наш местный тролль Виктор Иванович. Алло, Виктор Иванович, да ладно, не будем мы его сегодня будить. Мы его и так в прошлой серии достали. Хорошего вам дня, Виктор Иванович. Еще увидимся. Вот прям обложили демоны, а со всех сторон. Что за напасть-то такая? А вот бывает. Вот никого, вроде никого. И тут на тебе сразу а, все. Поэтому приходится брать дубину на перевес. И только таким образом и решаются конфликты в этом нашем лесу. Все, выкусили. Фух, с горем пополам, но я донес сегодня свой хабар. Вот, как говорится, еще один день прошел. Да и нафиг он а, пошел. Настоящий викинг устал и должен срочно отдохнуть, друзья. Даже викингам нужен покой. Ну что ж, друг, вот так вот и кипит у нас здесь жизнь в нашем десятом королевстве, здесь в Вальхейме. Что ты думаешь по этому поводу? Пиши, пожалуйста, свои комментарии, размышления. Вообще, пиши, как ты привык выживать, где любишь строиться, вообще, как любишь исследовать, каких боссов любишь больше мочить, каких меньше и так далее. Братишка с мне это отличительная особенность. Отвечать совершенно на все комментарии, которые вы мне uh, пишите. Поэтому пишите почаще, пишите побольше, не забывайте про лайкосики и будет всем нам счастье. Ну что ж, играй только в самые крутые топовые игры. Приятного тебе Геймплей еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение, конечно же, следует.